У меня есть друг, допустим, в Штатах. Я тебе больше того скажу. Это реальный друг, я могу mm -hmm. написать. Я не знаю, кто эти люди. Это друг, я не знаю, кто это. Это уникальная ситуация, когда я не знаю, кто это. Но этот друг мне, когда я загонял Порошенко, говорит 25 тысяч долларов, говорит, чтобы тебе было чем выплачивать. Потому что, ну, это же проблема была. Там mm -hmm. По 10 выплат в день, это по 5 тысяч я в день платил. Потом у нас происходит там движение с шариками. Он говорит, так, хорошо, скажи, где, в каких городах мы сделаем... А в... тебе интересно, кто это? Ну, мне интересно, я спрашивал. Нельзя спрашивать уже слишком много раз. Мы просто бизнесмены, которые вынуждены были покинуть страну. Согласитесь, так приятно, когда кто-то тебе дает деньги, помогает решать проблемы и даже имени своего не говорит. Я тоже мечтаю о таких добрых спонсорах, но как-то не нахожу. А тут замечательные, щедрые, одновременно скромные просто бизнесмены, которые оплачивают то или иные расходы в размере 25 тысяч долларов и ничего не требует взамен, просто мечта. И вот красные шарики потом тоже. Ну, если кто-то принимает пожертвования от безымянных друзей, то это могут быть какие угодно люди, какие угодно структуры. Хоть ФСБ, хоть ЦРУ, хоть МОСАД. А появлялись люди, которые просто вот за идею им понравился этот движ, весь этот драйв. Такие люди – да. Но ты же не считаешь, что это стыдно взять, например, у каких-то богатых бизнесменов деньги на компанию? Ну, если Или ты возьмешь у богатых бизнесменов деньги на компанию, значит, ты должен будешь как-то им это отрабатывать. Окей. Ты же не агент Кремля. О, ок, окей, пусть я буду агентом Кремля. А если их кто-то покажет, где... Пусть, я, пусть там, вот ты... То ли Шарик. Нет. Ты агент Кремля? Нет, она, то ли Шарик не агент Кремля.